Всем привет ребята! Мы начинаем снимать для вас влоги, давно этого не делали сегодня. И сегодня пойдем выбирать новый компьютер, так как наш уже устарел и плохо обрабатывает видео. По оперативке сколько будет стоять? 32 или 16? Оперативка можно нужна... Расширить. Две планки поставишь, ты вдруг в канале на главный режим. Ну, по ну понятно. Какую вот нам бумагу мы считали на компьютере, если собирать самому, недорогой, на 63 тысячи рублей. Но это как бы среднее. То есть, если вы хотите вести свой интернет-блог на кубе, то вам действительно нужен хороший компьютер. И самый недорогой вариант, чтобы монтировать видео, это стоит будет 63-64 мы в Леруа. Да, Оль? Да. Коврики взяли, я картины, коврик. А в Леруа уже все оставили к новому. Украсила. Украсила сюда. Оль, смотри, какие тарики Оль, у Оль, а, ву. Какая банка. Красота, да? И вот еще. Вот она, 344 рубля украшение. Красиво. А, вот еще. Ой, как красиво. И подарки. Настоящие. Оль, смотри, елочки. Это Очень красиво. А ягодки-то какие -то. И по ценам, дорого, в принципе. 125! В 108. Декор очень красивый. можно. пофантазировать будет. Вот такие мельчатые дорожки. Ну, Люблю снеговичку? Мам, я люблю снеговичку. Вот Хотя можно самим сделать. Если нет времени, что делать можно. Что это? Грузчик такая. Такие игрушки со свинками. Вот, свиньи будут. Давай я тебе помогу. Ну. Еще можно по будет что то приехать выбрать здесь. Может, листочки как-то покупала такие. Рыбки. Там еще котики. котики они не нужны сейчас, ведь не год же котика. Пойдем, Оль. Пойдем. Так что... Настоящий мам, потрогай на настоящая, потрогай. Прям как настоящая, да. Настоящая. Ну что ты, Оль? А Оль, что это у тебя, Оль? Это о, специальный шарик был, надо сначала вот так дышать и будет салют. Мы туда его не сделаем, потому что мы будем есть, мы откроем эту дорогу. Правильно. Штука, это да? вот такая куколка лоб, и это надо вот так сделать, ленточки отцепить, и из так этой что бутылки ребята... вот такая вот. Так что, ребята, мы решили снять для вас первый влог, если вам понравится, то будем снимать еще, ставьте нам лайки, да, Оль? Да. И всем пока-пока, увидимся в следующем видео. Пока-пока.